Всем привет, меня зовут Глеб, с вами как всегда сигарет нет И в сегодняшнем ролике я расскажу вам про новый девайс от компании Vaporeza под названием Экстра, или Xtra, называйте как хотите Устройство поставляется в картонной упаковке На лицевой панели нанесено изображение девайса в цвете, который нас ждет внутри Также есть название компании и название самого девайса На противоположной стороне указаны технические характеристики и комплектация кстати, не забывайте нажимать на кнопку лайка, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал и ставьте колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. И обязательно подписывайтесь на наши социальные сети, все ссылки на которые будут под видео в описании. Открываем коробку и первым делом видим набор в собранном состоянии. Под ним располагается запасной картридж с сопротивлением в 1.2 ома, кабель microUSB, гарантия, проверка на оригинальность и инструкция. Корпус мода выполнен из металла и пластика. Лицевую сторону украшает довольно индивидуальный рисунок, который будет изменяться в зависимости от цвета девайса. Также на лицевой панели разместился порт microUSB и LED-индикатор, который объяснит вам, какой заряд аккумулятора у вас остался при помощи красного, зеленого и синего цвета. Настройки мощности в этом устройстве нет, но она меняется в зависимости от испарителей. Это может быть либо 11, либо 16 Вт. Внутри корпуса спрятался довольно объемный аккумулятор на 900 мА. Мм ампер часов. Зарядка 1 ампер, так что данный девайс может зарядиться полностью буквально за час. В нижней части устройства спряталась кнопка включения, включается он при помощи пятикратного нажатия на нее, и также есть три газоотводных отверстия для вывода лишних газов, если у вас вдруг случайно что-то случится с аккумулятором. В самом верху девайса разместился картридж. Картридж обладает объемом в 2 мл, испаритель встроенный и заменить его не получится. С самого старта на выбор будет представлено два разных сопротивления. 0.8 на предустановленном картридже и 1.2 на запасном. Крепятся картриджи к моду при помощи двух мощных магнитов. Также в верхней части разместилось отверстие для крепления ланьярда, который приобретается отдельно. Ну и по классике несколько выводов. Во-первых, у этого девайса очень большой аккумулятор, что дает ему огромное преимущество. По отношению к другим своим девайсам во вторых у него довольно интересный картридж который хорошо передает вкус и отлично тянется ну и заключительным плюсом будет то что с этим девайсом отлично справится как парильщики со стажем так и те люди которые только начинают знакомиться с вейпингом поскольку функционала у него практически нет и для того чтобы его включить нужно всего лишь пять раз нажать на кнопку fire спасибо за просмотр с вами был глеб сигарет нет и до встречи на нашем канале